Перед Вами устройство, преобразующее магнитное поле в механическую энергию. Вот ротор. Сейчас мы, я определю силу магнитного поля, моих магнитов. Для этого я использую шарики металлические фирмагнитные. Таким образом определяется сила общая сила напряженность магнитного поля. Значит, все устройство статора я потом разберу, и покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять шариков. Все. Теперь я соединю статор с ротором при помощи этих шариков. Но я подложу на всякий случай, потому что отрывается. Раз, два, три, четыре. Все. Больше он не выдержит. Теперь, если придать импульс, одиночный импульс для вращения, то система э, будет самодостаточная и будет поддерживать механическое вращение самостоятельного но я сделаю очень маленький импульс потому что если я толкну сильнее вращение будет очень продолжительным и долгим я подношу катушку вот есть у меня такая катушечка ну будем которая показывает импульсы Ну, типа, То есть э, система взаимодействует с катушкой, имеется какое-то сопротивление, нагрузки нет, конечно, Ну, конденсатор заряжать можно. Это вот я только что коснулся, но система продолжает вращаться. Заметьте, импульс был очень коротким. То есть здесь не идет речь о просто механическом тренинге.